37-летний ведущий семейного шоу «Ты как я» Дмитрий Шепелев рассказал, что уже переболел covid 19 Правда, когда это произошло, звезда телевидения так и не понял, ведь последний раз он чувствовал себя неважно в январе. Однако анализ крови на антитела показал, что у Дмитрия они есть, а значит в ближайшее время вирус ему не страшен. Короче, раз в год я делаю обязательный чекап. В этом году без исключения и в обязательном порядке у всех пациентов берут анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус. Получив результаты я узнал, что у меня много антител, а значит я переболел covid 19 Я не знаю как и когда это произошло, последний раз я болел в январе. Но ну, в любом случае, это даже хорошо. Как удачно пошутила моя подруга в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить вдвое дороже, написал в своем микроблоге в инстаграм Дмитрий Шепилев. Добавим, что болеть Дмитрию Шапилеву сейчас некогда. Он работает над вторым сезоном шоу «Ты как я», ведущим которого стал после увольнения с первого канала. По рассказам ведущего, новый проект, в котором звездные родители выполняют смешные задания вместе со своими детьми, занял его полностью и теперь он не стесняется рассказывать своему сыну Платону о том, чем занимается. А раньше, когда Шапилев вел шоу на самом деле, ему трудно было объяснить семилетнему ребенку специфику своей работы. Доставляет удовольствие Дмитрию Шепилеву и занятия со своим сыном от Жанны Фриске. Ведущий периодически рассказывает, как проводит время с подрастающим мальчиком. Так, пару дней назад телезнаменитость признался, что вынужден пропускать целые абзацы из книги Марка Твена «Приключения Гекельбери Финна», которую читает Платону, из-за того, что утверждения автора кажутся ему расистскими. «Я правду говорю, пропускал эти абзацы, когда читал. Что такое рабовладение, я еще смог объяснить». А разговора почему негр глупый решил избежать да и неловко было читать что называется не согласен с автором написал тогда дмитрий напомним что платон Шепелев родился 7 апреля 2013 года мамой мальчика стала известная певица жанна фриске которая умерла от опухоли головного мозга когда сыну было всего два года Шепелев воспитывает сына самостоятельно без участия родных покойной артистки кроме того дмитрию хватает терпения отражать их натиски Папа Жанны Владимир Фриски неоднократно обвинял последнего возлюбленного своей дочери в том, что она его не интересовала, а во время ее болезни он совсем перестал навещать ее, делая из редких посещений показуху. Острым моментом в конфликтах Фриски и Шепелева стали деньги, которые были собраны на лечение певицы, но после ее смерти пропали.